Что они называют в дí�? Р polishова. Не поняли, не наел. Yeah, I am not И Вот. Mm -hmm. Всем, всем, да? Всем, да, всем. Ай, Все. Ты в деле